Давай включайся. Эй, работай! Всем привет! У нас интересный сегодня контент на нашем канале необычный. Решили сделать небольшую дегустацию консервов из всеми как бы любимого магазина фикс прайс консервы будут сегодня присутствовать все по одной цене по цене самой дешевой в этой категории которая там присутствует в этом магазине все консервы будут по 27 рублей 50 копеек достаточно большое количество вот они все передо мной будем пробовать оценивать съедобно ли это или не съедобно. В данной ситуации как можно это покупать, нет, стоит оно того денег или не стоит. Мы позвали со всей окрестности нашего села котиков, они собрались голодные, мы их не кормили целый день. Так что мы рассчитываем на тот результат, что они оценят эту продукцию фикс прайса. Это будут пробовать кошки, и самая главная оценка, что если мы это съедим, а кошки нет, это будет очень смешно, будет большой фейл. Приступим вскрытию банок наших и начнем э, с овощей у нас три вида овощей сегодня таких консервированных это фасоль красная это зеленый горошек и кукуруза консервированная все одинаковое срок годности, естественно позволяет это все пробовать и начнем э, с фасольки открывашкой отечественной пользуемся она не очень хорошая ну, это не важно, главное скрыть банку, можно и ножом. Много жидкости присутствует в, этом, в этой консервной банке. Будем сейчас сливать, пробовать, что у нас получилось. Не зря они пишут 310, это не это. Вот я почти все вылил жидкость. Ну, достаточно много, 3 четвертые части получается фасоли здесь. Пересыпаем. Достаточно структурированная. Запах обалденный, смотрите как вот она выглядит, в принципе есть какие-то вот повреждения, но это нормальное явление, как бы. в принципе весь основной продукт, большая его части, но нормальные формы, достаточно красивая, будем пробовать что из себя представляет продукт, хорошая, мягкая, отварная фасоль, вкусная категории 10 баллов, 5 баллов будет сегодня у нас, в принципе, есть. Позволите оценивать. По 10-балльной 8, по 5-балльной 4. Вкусная фасоль. единственной воды много. Одну треть, одну четвертую банки она занимает, одну четвертую. Вот. Но это нормально, в принципе, для хранения так и нужно. Вкусная фасоль, советую покупать. Не тратить деньги, там до 100 рублей покупать какие-то более дорогие бренды. Прекрасный результат. Я не могу ничего сказать плохого. То приступаем к следующему нашему такому же продукту. Кукуруза консервированная. Также масса нета 310 грамм. 155 готового продукта уже. Именно кукуруза наша, зерен. Фирма та же самая, наша отечественная, смоленская, не помню. солене варенье называется. Вскрываем. Сдутий нет никаких, обычный цвет воды в кукурузе, такой мутноватый, это все присутствует, но, думаю, количество воды такое же, мы вот сливаем, ну, в принципе, достаточно, воды такое же количество, как вы видите, 3 четвертые занимает готовый продукт, запах кукурузы, в принципе, очень съедобный, кому нравится кукуруза, это все приятно. Достаточно большое количество, цвет приятный, кукуруза вся почти одна к одной, какие-то промельковые тут различия, но калибровка хорошая. Тоже, видимо, отечественные кукурузы, приятно на запах. Пробуем, что на вкус. Чуть похуже, чем фасоль, но вкус кукурузы присутствует. Она более заварилась разв... здесь. Ее передержали немножко, возможно. Ну, нежная, вкусная. В салат пойдет какой-нибудь крабовый, или еще какой вы любите. Или еще что-то вы там делаете с кукурузой. С такой. Опять же, по 10 системе семерочку, По 5-бальной можно поставить троечку. Чуть похоже чем фасоль, но также вкусная. И ее приятно будет купить за такую сумму куда-то использовать, можно покупать смело. И также приступаем к нашему овощному такому же э -э продукту. Все идентично, вся та же самая фирма, граммовка одинаковая. А, кстати, здесь граммовка другая отличается. Здесь там 155 было грамм, здесь 186 грамм готового продукта, масса горошка. И срок годности везде 4 года. Так что упаковка соответствует. Все в норме. Все открываем, пробуем. Смотрим, что у нас в этой баночке. Ай, блядь. Не сейчас пойду с другой открывашкой. Схожу. Я руку сейчас новичка это китайская, корейская. Навальный наверно открывает этой открывашкой. Блядь, я сейчас сидит. Блядь. В принципе, цвет приятный. Я знаю, что многим водичка из-под горошка нравится, не только. Из-под кукурузы тоже все пьют. Мы сейчас тоже это отопьем. А цвет мутненький, как обычно, у горошка присутствует. Как бы все обычная банка. Вот отольем, попробуем немножко водички. Не знаю, я в детстве в Советском Союзе всегда так делал. Всегда пил. Также смотрим. выливаем нашу воду. Количество, в принципе, такое же. Три четвертые части, может быть, чуть побольше в этой баночке. Пробуем водичку, что у нас получается. Аромат горошка стандартный. Ну, скажу вам, не очень вот этот вкус. Я и пробовал вкуснее, да. Именно консервированная вода не очень вкусно. И вот, пожалуй, сдержусь от пробования дальнейшего. Запах горошка присутствует, все вкусно. Сразу видно, что тут горошек такой, не очень-то приятный на вид. Смотрите, тут вот присутствует и старый горошек крапление не зеленый, достаточно много, ну, одна третья часть это точно. Сейчас вот будем пробовать, что у нас на вкус какой. М -м -м, не. сухой, ребята, сухой горох, не очень, сухой горох, не сочный. Салат не пойдет точно. Не, это плохо. Мне не понравился вот он. Он как крахмал такой. Самая вот плохая там вещь из этих консервированных, что у нас было, фасоль, кукурузы, горох. По 10 я не знаю, трешку я поставлю. Я больше не поставлю даже. Три это очень плохо, невкусно. А 5 единица, единиц. Да, это не, ну, это вот самый бюджетный вариант, если вы покупаете. Если вы не можете себе позволить, можно да, добавить салат. Но если вы там его найдете в этом салате, суховатость вот эта. Ну, не вкусный горох. Нет сочности. Много воды, но нет сочности. Перезревший такой. Ну, при этом как бы едобный. Если, вы, не, знаю, не знаю, сутки я не буду есть, я съем, смолочу его вообще и глазом не моргну. Так что это самый плохой вариант из этих консервов. Ну, съедобный опять же. Мы переходим к нашей тяжелой артиллерии, к мясной. В первую очередь потом у нас рыбные. Я должен это попробовать. Из мясного сегодня у нас будет паштет. Три вариации у нас фирмы «Русском». Два паштета и цыпленок будет. Паштет печеночный с сливочным маслом. По ГОСТу. Наверное, это все российское. Все есть срок годности. Грамм 100, 117. Все вскрываем, пробуем, что у нас получилось. Здесь открывашечка не понадобится. Вот здесь современная открывашка есть. В принципе, в принципе цвет и запах доносится приятный на цвет да на структуру нежный хороший такой хороший как бы все приятно запах печёночный как по мне судить если есть на отделении какое-то как бы я сейчас на данный момент не голодный но э, если от, от запах если на отделении или визуально значит как бы организм реагирует положительно на это с первого взгляда вот мы попробуем, что у нас на вкус. Естественно, мы возьмем хлебушек. Вот один мне. Оператор со мной согласился тоже принять участие. Горбушечку ему дам. Вот, будем пробовать. Ну что могу сказать? В принципе, нормальный паштет. Это реально нормальный паштет, съедобный, консервированный. Не приготовленный только что, там как-то. на Но соль нормально. Не пересолен. Вообще ни копейки не пересолен. Она вкусная достаточно. По 10-бальной 9. Я бы съел такой, реально. Четверочка по 5-бальной. Приятный паштет, хороший. С черным Да, согласен, Он Согласен со мной. Русском паштет печеночный. Я советую. Недалеко, отходя от кассы, у нас опять же паштет, опять же, вот такая же фирма, Русском. Паштет печёночный, опять же, с беконом только. А масса уже тут соточка, 100, 100 грамм. Упаковка такая вот стандартная, ИРПшная, как делают, вот походная. Такая ее можно легко тоже ставить греть на керосинку или таганок тому подобное. Мягкая упаковка, в принципе, она пробиваемая, но при этом легкая, достаточно. Ее можно куда угодно положить. Она герметичная, вакуумная, все хорошо держит. Вскрываем. Цвет совсем другой, цвет более розовый, нежный такой. Запах э, пока непонятный, потому что, может быть, тот паштет перебивает. Да, ой-ой, хороший такой. беконовый, свин, свининой, свининой пахнет такой вот копченый. Ну, достаточно какой колбасный, вот такой вот, мечинка, вот этот запах такой, вот эти ешки, вот эти ешки копченые, сюда по-любому добавляют, куда без них, куда без них. Ну, конечно, Е-62, там подобные, О-621, ну, много ешек, в любом сейчас продукции много ешек. Ничего не хочу сказать плохого, все пока замечательно. Опять же, сейчас вот пробуем, как на вкус уже, как рецепторы наши. Вас примут оператору. И я. И я тоже буду пробовать это. Намажу обильно, чтобы чувствовать не хлеб, а, а, а наш паштет. Более, даже более нежная. Здесь вообще в принципе не чувствуется печень Как в предыдущем паштете Более такой свиной вкус Такой копченый, грудинка Еще там подобное Но вы знаете, я не могу сказать опять Что-то что плохое Реально приятный паштет Опять же Девятка Ну вкусный, мне нравится Девятка по 10 четверка по 5 Пятерку десятку ставить сложно Потому что Я еще пока здесь снимаю, живой что будет в последствии, может я сейчас откинусь, но пока живой здесь, оператор тоже со мной. Если вы это, видите это видео, так что все хорошо. Прекрасные паштеты, Русском, вам зачет большой. Смотрите, мы вот скрыли тоже в компании Руском все цыпленок, э -э -э мясо цыпленка надо брать, тут написано 240 грамм в собственном соку, ну как желе выглядит. Смотрим, переваливаем, что у нас тут есть. Такое желе. Тут присутствует морковка. Такое вот тушнина такая. На запах. Запах мне не очень нравится. Какой-то старой курицы. Запах. А -а -а -а. М -м -м. Не очень. О, ребята, это вообще. Оператор, попробуй. О, вообще. Ну. Нет, тут куча жира прям. Не, не. Невкусно, ребята. Даже за 27. Я не съем, похоже, Или где-то еще. Может, она в взрыве этом виде вкуснее, но я не съем ее. Это невкусно. До свидания. Ну вот, ребята, мы перешли к морепродуктам. У нас морепродукты. Мясо закончилось. У нас сеть Атлантическая натуральная с добавлением масла. Фирма Рыбпромпродукт. Ох, как оно течет! Уже вытекло тут. Масса 230 грамм. Тоже отечественное поход дела. Все тут разлило, разлилось. Запах, ну, такой селедочный. Вот сейчас мы это все откроем. Ну, жидкость присутствует естественно. Такая запах, ну покупаем селедки хороший, знаете, такой прям вот не консервная, как будто она вакуумная такая. Смотрим, переливаем. Жидкости достаточно много, консистенция тут такая, в принципе, раздробленная. Смотрите, тут присутствует молоко, видимо куски цельные были когда-то, чуть раздробилось. Жидкости много, тут получается раз, ну максимум два кусочка в банке из 230 грамм. Запах такой приятный, но такой, как знаете, как будто она вот соленая, не консервированная, вот как вы соленые из бочки купили, такой запах. Кому как нравится? Ну, Такое, как будто она что-то не еще. ну такое вот ощущение. На вкус такой не очень, ну, но такое нормальное, в принципе. Скажу вам, она это как бы консервант селедочного супа бульона. Вот ее сварили, и вот в автоклаве просто вот сейчас закатали. Она вот такая вареная. Ну, там натуральное масло написано, все дела. Она вот ее затворили, забанчаровали вот в автоклаве закатали. И она вот вкус такой вот у нее свежий. Молоко попробуем, что она из себя представляет. Молоку безвкусная, она никому не нравится, наверное. Кто любит, то нет, я икру больше люблю. Вот. Ну, как бы, за голодухи я бы съел пятерка по десятибалльной, двушка, не очень, двушка по пятибалльной. Ну, я бы не стал вам советовать ее брать. Так что переходим дальше. И смотрите, мы сель попробовали, переходим дальше. У нас килька, килька черноморская, сделанная этом соусе. Пробуем кильку, открываем. Запах приятный, достаточно. Томатная. Тарелочку берем, вываливаем. Она, видимо, целиковая тут, с кишочками, со всеми делами. Ну, смотрите, тут прям кисель, каша. Не очень мне, как бы, такое нравится. Прям в автоклаве ее сильно запекли. Ну, запах приятный, такой томатный, в томат. Она мелкая, прям с головами. Как там написано, грамма я не помню. М -м -м. На вкус приятная. Как обычно, горчит с головами. Очень мелкая, анчоусы Я, по ходу, сил бы это. Может быть, там какие-то вкрапления присутствуют. Я сейчас оператор попробует тоже. Приятное, вкусное. По 10-балльной 7, по 5 3. Если что, кильчика можно взять. Она как бы всегда ностальгия какая-то к Советскому Союзу и тому подобное. Приятное, горькое, томатное, с головами, с кишочками. Мелкая кильчика такая вот. До 27 рублей приятно съесть. Так что, ну, можно брать. И у нас есть бычки, обжаренные в томатном соусе. Но тут интересные есть, тоже отечественные, все 224 ну, год хранения, кстати, недолго, там, там куски написано. И тут я заметил интересную надпись. Бычки в, там, в обжаренном томатном соусе и путасу. Бычки, ну тут путасу присутствует, так что вскрываем, пробуем, что у нас тут есть. Бычки, это точно не путасу, это какая-то добавка, это рыба такая. Ух ты, какой цвет! Как будто говяжью какую-то эту открыли. Гуляш какой-то, на цвет прям гуляши. О, какой-то запах такой. Тусклый запах. Странный запах. Вываливаем, смотрим, что у нас получилось тут. Запах странный. В принципе, тут четыре кусочка у нас наших, наших бычков. Вот мы разломили. Таратаны, мне кажется. Такие таратаны. Жидкости много, но 4 кусочка. Ну, за 27 рублей, в принципе, нормально. Пробуем на вкус. Ну, так стрёмненько немножко. Где путаться, я не вижу. Один из трех или где-то еще. Запах. Мне нравится запах горелой томатной пасты. Ну, и под цвету она прям. Какой-то вобл, что ли. Я не пойму. Старый воблы там. Такой запах странный, да, Сервированный, такой очень, горелый. Сухие ротаны какие-то. Не-не, не мое. Не-не. Не-не. Надо отдельно положить и попробовать, как кошки отреагируют на это. 10-0, 5-0. Вообще не советую брать. Это, это какая-то вообще муть. Ну вот, бычки нам не зашли, но оператор сказал, что неплохо. Ну, как бы каждому человеку это нормально подходит. Я не люблю, они слишком сладкие. Ну, как бы, не мое, любителя. Купите, 27 рублей потратьте, попробуйте, как бы, ну, оцените там. Да. В стенку потом выкиньте. Тут э, корюшка присутствует. Клево. Фирма Клёво. Отечественная, естественная. Э, улица Карл Макса, город Симферополь. Рыбные консервы. 24 месяца, все дела. 230 грамм, стандартный вариант. Пробуем, открываем. Чего у нас тут? Ну, нормальный вид. Томатный. Консервов таких. Такая плотненькая забивка, в принципе, томата присутствует. Вываливаем, смотрим, что у нас э, находится в, в консервной банке. Она очень плотно набита, вы знаете, очень плотно. Это 200 грамм рыбы. Мне кажется, должно быть интересно. Ну, на вид, в принципе, как вот мы пробовали кику. То же самое такой паштетик. И они мелкие все. С головами, опять же, вот смотрите, с кишочками естественно. Но они всегда так делают, они горчат немножко, но это очень вкусно, полезно, много фосфора и все остальное, томатный сок. И соус присутствует. Но запах приятный, не то что как бычки. Бычки на запах горщин, горчило и все остальное. Пробуем э, нашу э, корешку. Очень хороший. Хорош корешка. Чувствуется головы. Кишочки горчит. Но это хорошо. Как бы консервы, они рыбные такие с хлебочком попробуем запах приятный вот тут очень вкусно берем берем по-любому средным черным заходит ура ну, да. корешка она как говорится и на сахалине корешка так что девятка четверка десятка по десятибалльной, по пятибальной системе видите берите очень вкусно и пробуем шпроты, мелкие с головой, опять же, прибалтийские. Все пишут прибалтийские, смысл писать прибалтийские, но ну, они оттуда, в принципе. 150 грамм, мелкие, достаточно много масла, мне нравится вид их, они какие-то раздробленные, раздроблённые. На запах? Колбасой пахнет какой-то яфть, Ну, вкусно, в принципе, не, не отращенно, все дела. Попробуем сейчас хлебушком. Выувим тарелочку, что у нас тут получилось. М -м, отличное масло. Ну вот опять же вот, вот эта дробленность. вот эта вот это раздробленность. Разбитый рыба. рыба, разбитая. Чуть-чуть в автоклаве не передержали. Ну конечно, за 27 рублей, как бы, что вы желаете от рыбы. Сейчас пробуем с клебушком. Я сейчас оператору тоже буду рыбать. Сейчас вот сделаю. У нас шпрот не откажется. Держи. Вот, два кусочка ему, две рыбки и две мне, по-честному, ну все по-честному с ним. Так что пробуем, что у нас получилось, Запах прекрасный. На вкус, да, на вкус хуй, Нет, на вкус невкусный, вообще невкусный. На нашем канале, здесь будет ссылка в описании, личные шпроты намного вкуснее, бомбические, полежали в холодильнике два месяца и получились вкусные. Эти ужасные. Нет, ребята, фу. Ну, я, я доем, конечно, это все, но... Нет, нет. Визуал неинтересный. Не Содержание тоже бе. Я не советую вам брать с тухлицой какие-то прям. Видно. Прошлевит, конечно, но... <соспит> единицы по десятибалльной, единицы по пятибалльной. Я не советую вам брать такие шпроты. Нехорошие. Потратьте еще, добавьте 50 рублей, купите вкуснее намного. Это не то. Шпроты невкусные. И заключительный момент нашем видео ну, почти сключительно потом пойдем кормите наших котиков любимых нашей продукции. вот аналог имитация икры зернистой красной 113 грамм ну прям запах это пиздец какой-то запах вот где-то я вот недавно слышал химия какая-то вот прям вот вообще от родителей вид красивый она вся прям вот такая вот зерни... зернистая прям вот Прям один к одному. все хорошо, да? Ну запах прям вот какой-то кислый горечи, вот прям просто я вот недавно расщедрился и купил икры, нормальный, настоящий, как там написано, вот она совсем другой запах имеет вид и вот нету вот этого, вот этого красивого вот этого момента, когда она икринка, икринки, нет. В такого не бывает. Подобие бывает похожие, но ну, вот это все имитация. Пробуем, что у нас получилось. Но я честно, вот самое это страшное это вот это пробовать. Сейчас я оператору чуть да. Корочки такой. Держи. И себе самый маленький кусочек тоже навалю. Ну что пробуем, что у нас получилось. Ребята, ну, это вкуснее, чем бычки, конечно, но по мне. Но вот это у меня осталось здесь. Встало. Знаете, просроченные, просроченные в детстве я ел какие-то эти кириешки и еще подобные. Вот это вообще, вот это. Это ну, единица. Это самое, наверное, худшее, что было рыбычки вкуснее. Это единица 10-бальная, 10... единица по 5 Вообще это не берите. 27 рублей фикс прайс. Икра. Если только на украшение. И все. Больше я никуда не советую. Это полная ерунда. Ребята, ну вот э, у нас завершающий вердикт. Перед тем, как мы пойдем кормить кошек. Э, ну, я думаю, это им все понравится. Вы это сами все увидите. Самое плохое то, что мы попробовали это шпроты говно. Икра говно реально. Ну и мне не понравились все бычки. А еще самое главное это цыпленок. Это полная шляпа. Не покупайте его, цыпленка. Оператор съел бычков всех, ему очень понравилось. Вся килька, которая была быч... у нас в томате, она вкусная. Очень вкусные, берите, советую вам Что там было, сельдь? Ну, не очень, я не хотел бы брать И два паштета, великолепные Паштеты прекрасные Один вот с говядиной, и с мозгами у нас Очень вкусный То Второй с беконом, тоже вкусный Из овощей горох самый очень невкусный Это сухая вообще весь Кукуруза более-менее, фасоль божественная Прекрасная фасоль, берите Так что, вы все видели на нашем канале, что получилось вот, Ребята, смотрите Мы испытания на наших котах бычков едят, хорошо едят бычков, как бы они не очень понравились, но едят, смотрите, как хорошо. Следующее это шпроты. Вот следующие шпроты. Шпроты самые невкусные. Кис -кис -кис -кис. Кушай, кушай, кушай. Так что все съедобное, все можно пробовать. Смотрите, они едят все, как бы не стесняются. А так, ну вот, ребята, смотрите, здесь у нас цыпленок, Здесь у нас селедка здесь у нас какая-то килька тоже Ну вот, не знаю сейчас, как кошки отреагируют на это Но я не очень, не понравилось Кошки едят Смотри, ему очень нравится пленок, Они прям такие все замерли в ожидании Вкусные едят Вот смотрите, кошки почти все съели ну, как бы для них это очень много, они быстро наедаются. Вот, икру вообще не съели. Я не рекомендую вам брать икру, потому что это вообще не съедобные Даже кошки это не стали есть. Любые другие консервы, в принципе, съедобные, кроме шпрот и цыпленка. Так что фикс-прайс нормальный принцип продукции. Покупайте, если куда-то идете, там, поход, по еще куда-то подобное. Не вопрос. Хорошая продукция можете еще написать в комментариях мы для вас что-то еще подобное снимем купим какие-нибудь консервы там подороже подешевле с вами я прощаюсь увидимся на нашем канале с вами была банда Кукс Бразер Хукс